Понимание. Слушать не значит слышать. По-настоящему слышать может лишь тот, кто способен распознать в словах истинные мысли и мотивы говорящего, игнорируя собственную реакцию на услышанное. Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире «Правовед Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Сегодня в нашем видеообзоре будет рассматриваться решение по гражданскому делу Центрального района суда города Сочи. Рассмотрев в открытом судебном заседании помещение Центрального района суда города Сочи гражданское дело по исковому заявлению ООО микрофинансовой организации Союз Кредит Кларичевой Т.А. о взыскании процентов за пользование займом неустойки, обращение взыскания на заложенное имущество и по встречному исковому заявлению Кларичевой Т.А. к ООО микрофинансовой организации Союз Кредит о признании договора процентного займа и договора залога недвижимости недействительными сделками. Так, идет перечисление условий кредитного договора. Кому интересно, читают подробнее. Соответственно, ссылочка будет, как всегда, под видео. В ходе судебного разбирательства, естественно, неоднократно увеличивал сумму иска. Окончательно просил заискать лари ЧВТА. проценты за пользование займом в сумме. 259 061 рублей, неустойку штраф за неуплату процентов за пользование займом в размере 15 359 рублей, расходы по оплате госплошлины в сумме 11 944 рубля, расходы по плате услуг представителя в сумме 35 000 рублей и обратить взыскание на предмет залога, установив начальную продажную стоимость, имущества в размере 500 000 рублей. Ларича ВТА обратилась в суд со встречным исковым Иском КОМФО Союз Кредит, в котором просит признать недействительным, кабальным договор такой-то процентного займа, обеспеченного залогом недвижимое имущество, признать недействительным, кабальный договор такой-то залогом недвижимое имущество, принадлежащий Ларичевой ТА, направе собственности квартиры, расположенные по адресу города Сочи, Центральный район, заключенные между Ларичевой и УОМ микрофинансовой организацией Союз Кредит, погасить. Регистрную запись в Управлении Федеральной службы государственной регистрации ГАДАСТР и картографии по Краснодарскому краю об ограничении обременения прав в виде ипотеки. Такой-то срок в пользу МФО Союз кредит взыскать СОО микрофинансовой организации Союз Кредит, моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Помимо договора займа, между сторонами был заключен отдельный договор залога недвижимости предметом которого являлась квартира, принадлежащая Ларичевой ТА на праве собственности. Ларичева ТА указывает, что договор процентного займа, обеспеченного залогом недвижимого имущества, совершен ей на крайне невыгодных для нее условиях, то есть является кабальной сделкой. Так, так пунктом 1.1 договора размер процентов указанный является чрезмерно завышенным, несоответствующим темпами инфляции обычному для таких сделок банковскому доходу, значительно превышая ставку рефинансирования за период действия договора займа на 108%. Договор залога, принадлежащий заемщику квартиры, также заключен на крайне невыгодных для нее условиях, то есть кабальный, поскольку залоговое имущество оценено взаимодавцем в сумме 500 тысяч рублей, что ниже ее кадастровой стоимости более чем в 10 раз так как ее кадастровая стоимость равна, ну, сумма в 10 раз больше получается. Кроме того, залоговая квартира является для нее единственным жильем. При подписании договоров заемщик была лишена возможности влиять на их условия, поскольку на других условиях ответчик их не подписывал. При этом ответчик был поставлен заемщиком в известность о стечении в ее тяжелых обстоятельствах о том, что она обращалась в другие банки, в которые ей было отказано в получении займа кредита из-за испорченной кредитной истории, в связи с чем получить кредит в другой кредитной организации у нее не было возможности, о чем ответчик был осведомлен. Так далее. Кабальная сделки подтверждается и тем, что согласно указанию Центробанка России, Размер ставки рефинансирования, ключевая ставка, равна 10%. Полагая, что условия договора займа носят кабальный характер и противоречат действующему законодательству, а именно в статье 16 Закона о защите прав потребителей. Действиями ответчика ей причинен моральный вред, выразившийся в том, что сотрудники общества требуют возвратить незаконно начисленные проценты за пользование займом, штраф, размер которого оценивается и в 100 тысяч рублей. В судебном заседании ответчик по первоначальному иску истец по встречному иску Ларича Т. опросила об удовлетворении встречного иска и отказе удовлетворения первоначального иска, указав суду, что анкета заполнялась ею с подсказкой сотрудника кредитной организации с снесением данных, направленных на одобрение выдачи кредита. Исследовав материалы дела, выслушав пояснение сторон, суд приходит к выводу об удовлетворении встречных исковых требований в части и отказе от первоначального иска по следующим основаниям. Так, ну здесь перечисляется опять условия договора. Кому интересно, читайте, соответственно, стать, ссылочки на статьи ГКРФ. РФ. В соответствии, в соответствии с частью 3 статьи 179 ГК РФ, Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась кабальной сделка может быть признана судом в недействительность по потерпевшего. В силу указанной нормы права для признания оспариваемой сделки кабальной необходимо наличие обстоятельств, которые подтверждают ее заключение для лица на крайне невыгодных условиях то есть на условиях, не соответствующих интересу этого лица, существенно отличающихся от условий аналогичных сделок в тяжелых обстоятельствах возник и следствие их стечения, то есть является неожиданными, предвидеть которые или предотвратить не представлялось возможным. Контрагент потерпевшего, зная о таком тяжелом стечении обстоятельств у последнего, тем не менее, совершил с ним эту сделку, воспользуясь этим положением, преследуя свой в этом интерес. Оценивая представленные суду доказательства, суд считает, что заключенные ларичевые сделки с МФО кредит договора процентного займа, обеспеченного залогом недвижимого имущества, договор залога недвижимость является кабальными сделками для заемщика, чем воспользовался займодавец. Очевидно, что условия договора займа в части установления процентов за пользование займом 84% годовых и штрафных процентов 20 с лишним процентов годовых были крайне невыгодны для заемщика, поскольку на момент заключения договора займа их размер более чем в 10 раз превышал ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную Банком России в размере 10% годовых. Данный факт является общеизвестным, поэтому в силу статьи 61 ГПК РФ заемщик не должна была доказать очевидный факт крайне невыгодных условий соглашения заемщиков о размере процентов. Залоговое имущество оценено взаимодавцем в сумме 500 тысяч рублей, что ниже ее кадастровой стоимости более чем в 10 раз. При этом суд, учитывая фактическое обстоятельство и пояснение заемщика, считает, что Ларича Т не имела возможности каким-либо образом изменить существенные условия договора, которые были полностью разработаны ООО «МФО Союз Кредит» на выгодных только для себя условиях. Существующее положение, при котором одна сторона заемщик полностью лишена какой-либо возможности влиять на условия заключаемой сделки, безусловно нарушает права заемщика как потребителя. Доводы Ларинчевой та о вынужденности заключить указанную сделку вследствие истечения тяжелых обстоятельств, полностью нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. Так, согласно выписке из Акта медицинского свидетельства учреждения Государственной службы МСО, Лавича ВТВ является инвалидом группы к трудовой деятельности полностью не способна, впервые инвалидность установлена в 1997 году. Единственный источник дохода – пенсия по инвалидности в размере на дату заключения кредита – 10 515 рублей. На момент заключения оспариваемых договоров Ларичева ТА имела неисполненные денежные обязательства перед следующими должниками на общую сумму 296 910 рублей по следующим исполнительным документам. Перечисление исполнительных документов при наличии указанных долговых обязательств и размера дохода в виде пенсии, заемщик вынуждена была искать средства к существованию, поэтому пошла на заключение оспариваемых сделок, не оценив риск последствий обращения взыскания на единственное для нее нежилое помещение, чем воспользовался взаимодавец. Для нее жилое помещение, извиняюсь. При таких обстоятельствах доводы доводится о том, что при заключении кредитного договора он Руководствовался анкетными данными и не обязан был проверять платежеспособность заемщика, суд находит несостоятельным, так как не соответствует цели деятельности микрофинансовой организации, направленной на извлечение прибыли в виде процентов за выдачу кредита. Истец, предоставляя заемщику микрокредит в максимальном размере действуя в своих интересах, должен был проверить платежеспособность и кредитную историю заемщика для определения возможности выдачи займа и его возвратности. Неосуществление указанной проверки свидетельствует о заинтересованности ИСА в процедуре обращения взыскания на предмет залога по явной заниженной цене. Согласно второму абзацу пункта 1 статьи 167 ГК РФ ⁇ лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки. После признания этой сделки действительно не считается действующим добросовестно. В соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 167 ГК РФ действительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. И недействительно с момента ее совершения. При недействительности сделки, каждая из сторон обязана возвратить другой, все полученные по сделке. О случае невозможности возвратить полученное в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге. Возместить его стоимость если иные последствия недействительности сделки, не предусмотрены законом. Суд решил исковое заявление о микрофинансовой организации Союз кредит, кланищего это о взыскании процентов за пользование займов, неустойке обращения взыскания на заложенное имущество отказать без удовлетворения. Встречное исковое заявление Ларичева ⁇ это ко микрофинансовой организации Союз Кредита признание договора процентного займа и договора залога недвижимости недействительными сделками удв часть Признать недействительный кабальный договор такой-то процентного займа обеспеченного залогом недвижимого имущества, заключенные между Ларичева и МФО Союз Кредит. Признать недействительный кабальный договор недвижимости заключенный между Ларичей и МФО Союз Кредит, погасить регистрационную запись в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю об ограничении прав в виде обременения ипотеки в пользу ООО Микрофинансовой организации Союз Кредит. То есть, погасили эту запись тоже. Ну, здесь отказали э, Ларичевый. В моральном, моральной компенсации. То есть она заявляла 100 тысяч рублей. Вот, дорогие друзья, с этого решения можно очень много взять для своей защиты. Пользуйтесь, ищите другие решения на нашем канале. На данный момент видео записывается уже 141 решение, получается нашей копилочки я думаю каждый найдет для себя нужное решение для своей защиты. И поэтому хочу вас попросить ставить любо большой палец вверх, подписываться на канал, распространяйте это видео в соцсетях, смотрите дополнительные ссылочки под видео. Здесь вот я, как обычно, размещаю ссылочки для скачивания выигранных дел. Общий плейлист выигранных дел. Оставляйте комментарии под видео. На этом сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.